Сегодня мы поговорим о процедуре пилинга, о препаратах PRX-T33. В составе этого пилинга три компонента – это трихлоруксная кислота, это перекись водорода определенной концентрации и коевая кислота. Все эти компоненты связаны между собой в уникальную формулу «Эффект». Заметим сразу. Пилинг PRXE отличается от старых классических пилингов. Нет, как раньше, после классического пилинга, выраженного шелушения, которое сопровождается в течение недели. Нет никаких корок. Все это благодаря правильно фармакологически продуманному слиянию трех компонентов. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу пилингов, по поводу проведения сезонности пилингов, добро пожаловать в лонд